Я упал, как мешок с говном. Мы продолжаем играть в Хьюманов. Да, и почему мы продолжаем, если это первая серия? Да потому что знаешь почему? Потому что... А потому что знаешь почему? Я снимал первую серию, и как ты думаешь, что случилось? Напали на меня артефакты из... Чернобыля. Уровней я там несколько прошел. Три, по-моему, уровня. И такие дела отлично проход мы сделали огнетушитель это по-любому стекло надо разбить да И, как я тебя учил а ты что ты ты же не помнишь как я тебя учил потому что прошлой серии ты не смотрел ладно я тебя научу не беспокойся чтобы она разбила правильно окей um, okay. так все okay. окей эта техника мне нравится что это за чудесная музыка играет Давай, музыка героев. Опа. И все. Так, смотри. Сейчас учу. Смотри, как надо. Смотри, я тебя сейчас научу, смотри. Опа. И отжимайся. Оп. И все. Я залез. Поехали. О, сейчас весело будет. И сейчас будет бдыщ. Бдыщ. Смотри. Бдыщ. Давай, еще раз. Оно даже не ударило. Оно даже не ударило. Вот, вот. вот, сейчас тут будет супер удар. И раз. Давай, давай, давай, давай. На э -э -э, прыжок. Хорош, хорош, хорош. Э -э -э. Тихо, отпусти. Отпусти. А как это? А как? Оно не падает. А давай заберемся вот сюда. Что? Тут же не зря лестницы есть такие. Ага, а я не смогу забраться. Дай мне кажется, я смогу, смотри. А, ну я же говорил, что я смогу. Если я смогу, значит и ты сможешь, а если мы сможем, то мы сможем. У меня есть одна идейка, смотри какая у меня есть идейка. Для начала мы его должны просто спихнуть вот туда, вот туда, давай. Воу, воу, нет! Все пошло по страке, потому что он, конечно же, взял и перевернулся, отлично! Давай, как-нибудь! А, сволочь. Ладно, тогда мы просто прыгнем, хоп! Достань, пожалуйста. О, отлично. И кирпичик не искать не придется. Давай разбей его. А теперь, отлично. Эта штука подходит. Все. А зачем мне тогда куб? Кого? А, он открывает. И что, что он открывает? Я сюда не заберусь. А, возможно, для этого мне как раз ящики нужен. Мне надо еще и за время. За время это жестко. Хоп. А теперь вот так. Ну, хорош. Не, я успеваю. Я должен успеть. Так, а теперь давай быстренько. Блин, оно слишком, слишком, слишком, слишком быстро. Сейчас. Давай. И давай заглючим эту систему. Я тебе говорю. Да куда ты на нее зал залазишь? Так, а теперь надо легким движением руки Сработало, я гений Я просто гений Хорош, мы добрались Иди же, пассатижи А чё мы паримся? Мы же допрыгнем Чё я парюсь? Оп Держись, забирайся Нам надо ящик не прозрать Тихо, тихо Тихо, тихо, тихо. Не ты силач. Бля, ящик поднимаю, как скала. Как скала ящик поднимаю. Ты так умеешь, ты так не умеешь. А, а вот я умею. Ну все, я скала. Я, я круче скалы. Давай, давай, забирайся. Не, ну я скала. Ну скала я. Не, ну... Силач. Не, ну силач, что поделать? Скала. Ск скала. Я круче скалы, ясно. Оп, я круче скалы. Смотри, я вообще крутой. Я крутой, перец. Смотри, смотри. Двумя руками. Да я и одной могу рукой поднять. Ну просто... Просто... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, тихо. Я скала, я могу висеть очень долго. Бляха, <ihr in> <back> все заново. Сонау, Смотри, я ей одной рукой смо смотри, смотри, одной рукой, смотри, смотри. Оп. Видал, одной рукой. Ля, на изи. На изи, одной рукой ящик поднял. А вот ты так сможешь поднять ящик, который, ну, почти больше тебя. Я как терминатор, только круче. Ящик даст... Нет, не падай, не падай. На ящик залазь. Давай, давай, на ящик, на ящик. Опа. Видал, как я умею? И смотри, прыжок веры. Видал, даже руки не понадобились Мне только ноги нужны Я могу вообще без рук пройти этот уровень Подожди Ну ладно, паркур так паркур Давай, забирайся Башкой бахнулся Нормально Так, а теперь потопали, потопали, потопали Потопали, потопали А теперь прыжок Зацепился, отжался Залез Так, теперь, теперь, теперь прыгай Давай Давай. Ля-ля-ля-ля, что, что я творю? Я монстр! Не, ну и... Я монстр. Оба, давай, оба. Блин, пашкой пахнулся. Прыгай. Прыгай. Уху! Пошли в дверь. В дверь пошли, там я вижу кубик. Ай! Открывай. Фиасия. Мне надо что-то, чтобы разбить эти стекла. А, это они открываются. Серьезно? Ты что, думаешь, я тебя не спихну? Тихо. Главное самому потом не упасть. А мне вот туда надо. Опа. А -а -а -а -а. Теперь сюда. Опа. Ее можно раскачать. А давай. Оп. Отлично раскачали. Хорошо, да. Ну ладно, ладно, последний. Оп! Подожди. Хуба! Бля, Ты серьезно? Я кон... Ладно. Я просто... Просто устал. Куда я? Куда я? Прещавило меня. Что происходит? Что за хрень? Так, этого никто не видел. А теперь просто на кнопку ставим вот это... А? Все, шик. Ну давай паркурить. Оп. Не, ну паркур это easy. easy. Так, это что такое? Просто берем ящик, вот этот вот, и несем его туда. Оп, у нас ничего не получается, но. У нас сейчас все получится. Во! Вот. А теперь идем открывать. Да перепрыгни. Так, что-то не сработало. Нет, игра. Этот ящик я возьму себе. Ах ты падаль. Нельзя. Это плохо. Возможно. Но я могу его кинуть. Что произойдет, если я положу стекло? А, я понял. Тут... Ему просто абсолютно наплевать. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео из плейлиста, попробуем. Давай, удачи.